Все, привет друзья! Сегодня поговорим о проекте, который мне понравился, приглянулся и решил в нем потихонечку начать разбираться, потому что предчувствую здесь э, хорошую технологию э, очень сильных разработчиков и как инвестиция в долгую, я считаю, такой проект как Кусама э, имеет место быть в нашем портфеле или хотя бы в нем немножко разобраться, понять что и когда в нем работает и Приглянуться, Может с вами мы в конце видео увидим, по какой цене мы можем купить токен данного проекта, который в принципе в долгосрок, я думаю, принесет тоже хороший профит. Кому это интересно, присаживайтесь, погнали! Перед тем, как начать, как всегда рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, там я даю информацию одну из первых. Также буду разыгрывать периодически монеты, криптовалюту. Будем разыгрывать и на Кусаму под этим роликом. Вся информация будет, естественно, в телеграм-канале. Также в различных проектах, куда я инвестирую, где я там фиксирую прибыль, где получается заработать, где не получается заработать. Все это есть в телеграм-канале, поэтому, кому интересно, также подписывайтесь. Буду рад видеть каждого. Итак, друзья, Кусама это ранняя экспериментальная версия. Polkadot, существующая как независимая сеть. Она работает как песочница для разработчиков, позволяя командам развертывать и тестировать предварительные версии своих проектов перед запуском. На основной сети Polkadot. Кусама также будет служить э, как экспериментальной версии для парите технологии перед запуском Polkadot в основной сети. Как ее дочерняя сеть Кусама использует собственный токен КСМ для вычислений и дает держателям возможность участвовать в защите сети и голосования по предложениям и обновлениям. Поэтому этот токен в любом случае интересен. Мы посмотрим по какой цене его лучше всего купить. Итак, Кусама, ну как минимум, ребята, это очень интересный фундаментальный проект, который создан еще и Гевином Вудом. Как мы знаем, это человек, который основал Палкодот. И это тот человек, который работал в Эфириум, довольно успешно в команде, а также работал в Microsoft. Все вы знаете, как мне нравится проект Палкодот. Я считаю его мощнейшим проектом, прорывом 2020 года. И свою долю на рынке в любом случае возьмет и долю капитализации от рынка тоже откусит. И Кусама как экспериментальная сеть, которая уходит в Палкодот, это естественно э заставляет меня задуматься над тем, чтобы этот проект как минимум был тоже у меня в портфеле. Если внимательно вот я изучаю и посмотрел тоже и обзоры, смотрел, э я понял, что Кусама... Но это реально экспериментальная среда, ранняя версия самого Палкодот, позволяющая обрабатывать различного рода технологические решения. И при этом приносить экономическую пользу. И не случайно у Кусама и полкадот, они между собой похожи, и сайты их не похожи. Да? да и само позиционирование Кусама, как вот эта птичка, их канарейка, это в угольной шахте да, тоже символично. ведь Именно канарейки на заре эпохи угледобычи помогали шахтерам, да, а теперь это как бы не шахтерам, а майнерам, потому что мы о криптовалюте говорим. Также есть определенные да, фишки, отличия в Кусама от того же Палкодот, что она даже быстрее у него четыре раза. Проект построен на трех компонентах. Это Парачейны, основные да, блокчейны, подключенные к USAMI, создаются сторонними разработчиками. Цепроличейн, связывающий элемент со стороны парачейнов в единую систему. И мосты, это как технология соединения парачейнов с прочими блокчейнами. Кстати, как участвовать в аукционах парачейнах, я тоже буду разбираться и не хотел в одно видео это все влепить чтобы оно не было таким затянутым и размазанным, я отдельно сниму, скорее всего, ролики, как установить кошельки того же Палкодота, Кусамы, как участвовать в парачейнах, аукционах и как мы можем, по сути, выбрать какой-то проект и в нем заработать. Да? В этой сети Кусама ну, создавать блокчейны, вот, насколько я вот смотрю, это одно удовольствие. Во-первых, это и проще, это и быстрее. Потому что для создания используется набор алгоритмов и готового кода Substrate, на основе которого можно быстро собрать свой блокчейн. То есть это одним словом дешевле намного и быстрее. Сама Кусама, она децентрализована, это что круто. Она управляется участниками сети, которая голосует и контролирует развитие сети и работает в алгоритме POS. И за счет этой сети ну, решаются две э, ключевые задачи – это, как всегда, масштабируемость да, и интерактивная способность. И вот интерактивная способность позволяет э, объединять несколько блокчейнных в раздельную сеть и освобождать разработчиков от старых блокчейнов и узлов сети. Сам токен KSM, да, сейчас мы к нему подойдем уже ближе, Uh, он интересен тем, что, во-первых, его еще можно зарабатывать посредством стейкинга и около 20% годовых. Uh, можно использовать токен для голосования по развитию сети. Ну и естественно, этим токеном можно оплачивать комиссию в сети. Ну и самое главное, это токен предназначен для оплаты uh, при внедрении в сети парачейнов. Когда мы там делаем голосование, мы... Закидываем токены КСН, парачейных, только так можно участвовать. И они залачиваются, замораживаются. И, кстати, когда они в заморозке, это соблюдается да и временный дефицит. И цена в это время тоже может хорошо расти. Поэтому в любом случае это очень интересно. Итак, друзья, давайте глянем на CoinMarketCap. Что мы здесь имеем? Рейтинг 48 по капитализации. 3 миллиарда составляет капитализация. Циркулирующие предложение монет на рынке 8 миллионов 470 тысяч всего лишь все А максимальное предложение 9 миллионов 650 тысяч. То есть практически все монеты уже в рынке. Это круто. И мне очень нравится, что здесь нет вот этих миллиардов, да, вот этих 0,10. Неважно. Самое главное я здесь понимаю, что монет вот чуть меньше 10 миллионов. Это хорошо. Рыночная капитализация 3 миллиарда Для меня это дает понять, что 359 долларов Как для такого проекта Это и не сильно мало, и не сильно много То есть, да, где мы привыкли проекты там, Рассматривать по доллару, по 2$. Здесь, как всегда, я рассматриваю, в принципе, такие монетки Которые, да, они есть Она есть на всех биржах топовых Поэтому здесь проблем нет Сразу на вопрос отвечаю, где ее купить то есть Binance, Okiex, Hyobi, Bittrex, Kraken, Bitshump, KuCoin. Не знаю, выбирайте любую биржу и там покупайте токен KUSAMA, KSM. И по какой же цене его купить? Для этого вам нужно обратиться как минимум к cup И мы видим, что хай у него был в районе 620 долларов. Дно он сформировал после падения в районе 150 долларов и сейчас хороший отскок мы видим на 0,618 по фибоначчи в район видите 430 и сейчас дает коррекции но ну, сейчас рынок вообще дает коррекцию хорошие сейчас торгуется токен в районе 360 долларов честно скажу для меня эта цена большая я считаю рынок перегрет перегрет он во первых тем что Биткоин опять приблизился к 52-53 тысячам. а Вернее, их потрогал. И сейчас идет такой откат неплохой. Здесь уже настала стадия такого неопределенности рынка. И если биткоин просто начнет корректироваться и идти вниз, да, а не дай бог его вообще продампит, то, естественно, покупка Кусамы по нынешним ценам – это очень спорное решение. Поэтому я покупать не буду. Да, вы скажете, может рынок пойти вверх и у тебя не получится ее купить. И такое, друзья, может быть, но на этот счет, что я могу сказать. Я сейчас не обладаю настолько мощными финансовыми средствами, которые я готов по любой цене сейчас покупать монетку Кусама. Потому что она стоит даже не 50 долларов, а 350. Поэтому я буду ждать коррекции. И надеюсь, коррекция будет и позволит мне купить эту монету. Первая цена, по которой мне интересно было бы Кусама, это расставить ордер 30% по цене 240, еще 30% по цене 150. И вот этой красной зоне уже, если рынок провалится, если будет такая сильная коррекция, и вот этой красной зоне вы уже можете в районе от 40 до 120 долларов тоже ловить Кусаму. И подбирать на счет, на оставшуюся часть депозита это моя стратегия если вы владеете супер там с финансовой возможностью свободными деньгами проект на долгосрок по этим ценам вы можете приобрести если вы думаете что рынок не будет давать коррекции пойдет наверх и вы таким способом до да, упустите потенциально хорошую прибыль если вы за таким гоняетесь пожалуйста берите по этим ценам я Свои цены и свой интерес обозначил. Да? Первые 30% 240, потом 140 и от 40 до 120 потом я готов докупить монетку КСМ. Итак, давайте подрезюмируем, подытожим, что собой является Кусама. Да. Ну, первым что я могу сказать, это супер крутая технология. Это реально быстрый блокчейн. И реально вы можете здесь, ну бюджетно по меркам криптомира, но ну, сделать запустить свой собственный проект с использованием действительно ну, реально крутой э, технологии. Еще и перед развертыванием этой же сети на базе Polkadot. Здесь можно управлять проектом за счет сообщества и контролировать его. А использовать опыт и бренд такого проекта, как Polkadot, ну это вообще дорогого стоит. Поэтому Кусама попала мой интерес дальше, как я уже говорил, буду разбираться с их парочейными аукционами смотреть кошельки и что-то как там у них работает я думаю, видео выложу чуть-чуть попозже от вас в комментариях, как всегда буду благодарен обратной связи что вы думаете про Кусаму нравится ли вам этот проект, считаете ли вы эту технологию, которая имеет место быть на рынке и готовы ли вы проинвестировать или купить эту монету и по какой цене, что самое интересное Буду рад почитать, как всегда. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, там информация я всегда даю больше. Подписывайтесь, естественно, и на YouTube канал Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Ну и а на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.